Домой да я оставлю вас через минуту, мне еще на самолет. 74 -го года. Я восстанавливаю старый Его переклинило На нашем деле, когда клинит, заказывают Маргариту Они крушат постлабораторию с учеными, чтобы потом ее еще и взорвать И не воруют объект государственной важности Борей у него или нет? Мы полагаем, да угу. Вы полагаете, у него? Смотри А мне плевать, что ты там полагаешь, виц. Мне надо, чтобы ты понтер Мне нужен Борей Борей будет у нас до прилета в Бостон Узнай, что за птица и на кого работает Приказать ребятам взять ее прямо там есть идея получше. А, мисс Хевенс, мы нашли для вас место. 5826, Амапула Род, Бустон, срабатывание датчика движения. Натворила. Не удивительно, что авиакомпания раздавила. Знаете, Рой, я так и не научилась врать. Простите, в каком смысле? У Эйприл свадьба в субботу, а я солгала, что завтра. А я-то повелся. А завтра у меня примерка в платье. Так что мне действительно надо домой. Mm. А поближе вычеты, карбюратор купить было негде? Это блок из трех карбюраторов, с двумя камерами в каждом. Ага. Я восстанавливаю папин жить а в Канзасе лучшие автосвалки. красивые острова, да? пиратский, да, придет день нехорошее выражение, нехорошее, по сути оно означает никогда. Я иногда думаю, что не успел сделать, нырнуть на большом барьерном рифе, проехаться в восточном экспрессе. Попутешествовать по Амальфийскому побережью на мотоцикле с рюкзаком. Поцеловать незнакомку на балконе отеля Дюкап. and it was a Ну зачем здесь девчонка? Отвечай а Зачем Финс посадил ее в самолет? составить компанию. Дело нет, еще высота, я, и все я просто. О, Боже, у тебя уже кто-то есть. Прости, а зачем нет, я. Нет, а я. Нет, нет дело нет, не нет. в этом. Хорошо, я вся внимание говорю. Это что? Отбеспокои я так кратко. Oh, my God. Хорошие люди. Я себя странно чувствую. А, да. Это пройдет, как только заснешь через пару минут. Что? Да, выслушай меня, Джон. Ты обоил меня? Да. Ты меня обоил? Для твоего же блага. Послушай, нехорошие люди, которые к тебе заявятся, начнут расспрашивать обо мне, так? А ты должна им сказать, что мы. Что у меня? Сливать? Тебе сливать? Дезинформацию. Обо мне не болится. О том, как. Я рад, что мы познакомились. Рой. Хорошенько позавтракай, Джон. Катастрофе? А какой? Неважно, главное, ты жива я, я жива? Да, я вижу, отлично Я подумал, Джон, знаешь, я, я сказал себе Раз ты оказалась жива, давай поужинаем как-нибудь Родни, мы же с тобой расстались, нам ни к чему свидание А это не свидание, пожарная инспекция Я тебе перезвоню, ладно? Да пока okay, С вами буду в топлях, Джон. Можно тебя на секунду? Слушай, я в эти выходные а вдруг вспомнила о папином GTO. Неужели? Да. Машина стоит без дела, и я подумала, как ты отнесешься к тому, чтобы ее продать. Ты предлагаешь продать папин житио? Бен и я мечтаем иметь свой дом. Простите, простите. Хозяин синего грузовичка случайно не здесь? Здесь, а что? Вашу машину эвакуируют. Всегда здесь ставила, и ничего. Да. Не люблю эти разборки. Простите. Прошу вас в машину, мисс. Я только заберу глубокие вещи. Мисс Кевенс, добрый день, специальный агент Фитчера. Прошу вас на пару минут в машину. Вы были с ним на борту самолета который разбился. Кто вы такие? ПБР. Вы знакомы с мистером Миллером? А, нет, незнаком. А, ну, мы немного поболтали в аэропорту, и все. Понятно. А на борту самолета, что было там? Тоже болтали. Большую часть я не имею права обсуждать, мисс Хэванс. Могу сказать только, стресс его разбил. Он перестал доверять приказам коллег, и все закончилось его полным отрывом от реальности. Да. Хотя он был очарователен. Пока я не уснула. Сегодня он очарователен, а завтра уже убийца. Вам смешно? Он опасен и себя не контролирует. Он сказал, что вы скажете, что он сумасшедший. Значит, вы разговаривали с ним, по крайней мере, обо мне. Нет, о вас мы с ним не говорили. А, -а, -а о ком же тогда? О сами нефиге. По Я не знаю такого. Слушайте, чем дальше, тем больше все запутывается. Я, -я, -я чувствую, мне пора звонить адвокату. М -м? Мы отвезем вас в одно надежное место, мисс Хэвенс, пока Миллера не поймают. Там будет безопасно. С вами? Да, мам. Твоя младшая Серьезно, сестра выходит замуж, и для тебя это тоже стресс. Да, да что ты такой, миссис? С... Ты... ты все, о чем я говорила, пропустил. Да, да, шесть. Шесть. Я в такой ситуации, наверное, чувствовал бы себя точно так же. Чем я могу жить? Может, я приеду столы накрывать, ребят, нет, нет, нет. Господи. Привет. Господи. Слушай, я прошу прощения, если не вовремя. Нет? Я Рой Миллер. Родни Беррис. Родни, привет. Как жизнь? У нас очень мало времени. Может, я неясно выразился, но некоторое время нам придется побыть вместе из-за этой нашей ситуации. Если ты не заметил, рудни пожарный, и он способен разрулить любую ситуацию. Так что не хочу задерживать тебя, спасибо. Оставь нас покое. Да, не сомневаюсь. Я с раннего детства с уважением отношусь к пожарным. Рад слышать. И вообще-то считаю, что вам, ребята, недоплачивают. Это факт. Ты из десятой части. Да, из десятки. А, еще не сдавал лейтенантский экзамен? Нет, готовлюсь. Да? И как продвигается? Чтобы он треснул. Да, ну. А ты в элитной части не работал в Бро? Да, там жизнь бурлит. Зато и подняться можно быстрее. Там же меня дымится. Да, я тоже хотел. Ну, знаешь, очень хотел. Надо было пойти в пожарные. не Что? Кто? кто он и есть? Простите, а кто вы? Я парень? Он? Я парень. Я это он. Парень. Я парень. Я, парень. Парень. я, парень. я парень. Парень. парень. Слушай, Родни, что бы ни случилось, я родник, прошу ради своей безопасности оставаться на месте. Ручь. Я что-то не пойму, о чем. О! А ну-ка, Напал, напал, напал, напал! Все на пол. Вродни, ты тоже. А то я и снесу голову. Я и голову снесу. Вродни, что я сказал? Вродни, что я сказал? Друг, только не отвечай. А? <связывая> -то, -то, -то. Вино. Просто выдернулись. Простите. Все нормально, нормально. Я думал, он решил сглупить. Пирожок. Все берут пирожок. Все берут пирожок. Только без мороженого а ты мод. От пирога с мороженым толстеешь. А Ожирение – это проблема. Большая проблема. Никто за нами не идет. Иначе я убью себя, а потом и я. Тихо. Садись в машину. Пожалуйста. Я Головой не ударься. Харрис, ты тут же Они садятся в синюю волю. Родни! Родни! Родни! Похолька похищения. А! Боже мой! Рольня! Нет, все нормально. Смотри на меня. Я все рассчитал. Коля прошла на вылет. До бедренной артерии тоже далеко, ясно? Кость не задет. Ты поднимешься быстрее, чем ребята из Group Это факт. Нормально? Все путем? Хорошо? Хорошо. Хорошо. ресторане. Они увидят, что ты заложница. Твоя репутация не пострадала, а это уже неплохо. Есть куда двигаться. Ты ранил Родни. М да, ранен. Но я сказал ему не вставать с места. Ты ранил Родни. О таком счастье он мог только мечтать. Разумеется, мы все мечтаем, чтобы по нам стреляли. Родни? Родни я славный малый, но... Я думаю, он тебе не пара. Мне так кажется. Но парень он хороший. Поймал, полет, будет героем. Может, его даже повысить. Тормози. Тормози. Тормози. Тормози. Тормози. Ладно, Тормози. слушай, я понимаю, Джон, ты просто хочешь соскочить. Хочу, я очень хочу соскочить, пожалуйста, Рой. Останови машину, я... пожалуйста, сейчас. Я не из тех, кто повторяет, а я тебе говорил, но я предупреждал тебя не лететь тем самолетом. Когда это? Ну, вчера я сказал, порой все, что не делается, все в лучшем. Это не предупреждение! Это не предупреждение, Рой! Это истина прописная! Хренов в логах. Сказать, что я не мог Джун? Полетишь этим самолетом, сдохнешь на хрен! А? А может быть, этими парнями буду больше в безопасности? Ты это серьезно, Джун? Да! Ты была в безопасности с ними? Больше, чем сейчас! Ладно, ладно, ладно, хорошо. Вероятная продолжительность твоей жизни где-то здесь. Со мной здесь, без меня здесь. Со мной без меня, со мной без меня. Советую домой не возвращаться. Хотя, сама понимаешь, решать тебе. А мне нужна другая машина и рвать копки. На мне еще один человек, его жизнь угрожает опасность. Но он мне верит. Мне дорога каждая секунда. Но я с тобой в догонялки играю. 6. Ама Все из-за этого. Эта штуковина. Всем очень нужна. Это пластиковая игрушка? Открой ее. Тепленькая. Что это? Батарейка. Батарейка? Кодовое название барей. Это тебе не дюраса. И никогда не садится. В каком смысле никогда? Эта штучка первый в мире вечный источник энергии после солнца. Так это что ж, фонарик тебе никогда не сдохнет? Эта штука может питать не просто фонарик. Серьезно? Угу. Например, что? Маленький город. Большую подлодку. Это монстр. А ее создатель... Только школу закончил. Саймон Фэг. Нам с напарником поручили присматривать за Саймоном в лаборатории в учете. И мой напарник, тот агент. Это он брал тебя сегодня. Фит Джеральд. Как мне стало известно, собирается продать батарейку и убить Саймона. Я вывез Саймона, потом за батарейки. Вот тогда этот самый Фиц меня и подставил. Сказал, я пошел на свои. Вот так мы и встретились. успела на свадьбу сестры. Я в своем деле профи Джон. Скажешь, у нас появился новый игрок? Я бы сказал, Пешка. Я с ней говорил, он тоже. У нее свой гараж, загранпаспорта у нее нет, она нигде не бывала, она никто. Ты с самого начала отстаешь на два шага, Фитц. Уверен, что тебя не макают в лужу. Заканчиваю эту возню. Отходи немножко. Саймон, не время шутки шутить. Что это за место? Это Саймон. Дело на... Я скажу. На счет три. Я начну стрелять, и мы перебежим вон к тем полкам. Это только и может Соня Волга я спала 18 часов Где это мы? У меня Мы в ночь Здесь меня никто еще не находил Жалко мы здесь ненадолго у нас встреча с Саймоном. Он в порядке. Я разгадал его шифр. Он тащится от поездов. Сделал ему паспорт, а он с его помощью рванул в Австрию. Ты снова меня обоил, Рот? Да? Ну зачем так делать? Ты была на грани срыва. Будь ты в сознании, они бы не оставили тебя в живых. Могу сказать, что так и сделал, но... Ну все. Прости. Рефлекс. Я, Я это заслужил. А... Бей еще раз. Я не остановлю. Джон. Чика? Мы не знаем, Антонио. Звонок оследили. Это Азорские острова. Мы туда уже подтянулись. Доверите с раньше, СРУ. Ты как раз вовремя. Обед готов. Наверное, пить хочешь? Как Кокос. Лучше любого энергетики. Ну все, слышишь? По статистике, шансы погибнуть в железнодорожной катастрофе выше, чем на любом другом транспорте. В 10,3 раза больше, чем в авиакатастрофе. Когда до Пантера догоняет Вилли, которого долго выслеживала и, наконец, настигла, он останавливается и ложится на землю. Это момент истины, вам не кажется? Наверное, спрыгнули между станциями. Местные пока ничего не нашли. Просто живой классик, Подожди меня здесь, я скоро вернусь. Знаешь, я смотрел на тебя в этом кружочке и видел человека, который ищет выход последние пару дней. Прошли невероятно увлекательно, феерично. Но ты же понимаешь, что игра подходит к концу. Уверен, ты знаешь, что твою милую подружку Продать батарею, черт, ты можешь продать и то, и другое, и подставиться по кругу. Или ты можешь сдаться. Да, но. Это самое безопасное для тех, о ком ты так заботишься. И юного гения не нужно будет убивать. А девушка? Она уедет домой, пережив приключения, в которые никто из ее мира ни за что на свете не поверит. Должно уйти. Ясно. Я думала заказать поесть что-нибудь в номер. И, может быть, вечером поужина. вдвоем. Это прекрасно. В девять. В девять отлично. Джун, <свят> а, сделай мне должение. Побудьте в номере. Деваться. Увидимся. Они тебя не тронут. Ты для них большая ценность. Так что отдышись, послушай музыку. Кстати, я тебе кое-что принес. Я знаю, ты же любишь Холландоутс. Круто, спасибо. Слушай музыку, заказывай еды, сколько влезет. Но из номера не выходи. Ладно. Мне надо поговорить с тобой насчет паре. Поговорим. Что произошло? Жизнь забавная штука. Пути сходятся и расходятся. То любовники, то друзья. То теряем, то находим. А ты изменился. Неужели? Ну и с кем ты здесь? Она красивая, блондинка. И работает неплохо. Давай сменим тему. Сделка состоится или нет? Не говори со мной в таком тоне. Я буду говорить с тобой так, как захочу, Тони. Тебе крупно повезло, что я вообще здесь. Батарейки при мне, но времени в обрез. Зато негодяев в мире полно. Мне уже позвали. У США. Кто бы сомневался? Вы меня извините. Я уже не совсем понимаю, во что мне верить. Что ж, это объяснимо, учитывая, что последние пять дней вы сидите на жесткой диете дезинформации и выдумок, на которые вас посадил наш бывший агент, вышедший из-под контроля. А вот Рой сказал, что это Фиджеральд хотел украсть ту батарейку. Давайте проанализируем факты. Миллер сказал, что защищает Борей от тех, кто хочет воспользоваться им не по назначению. А сам пытается продать эту батарейку оружейному барону. Антонио Китана, Один из ведущих производителей оружия. А теперь спросите себя, мисс Хэванс, хоть что-нибудь из того, что сказал вам Рой Миллер, оказалось правдой? эти вещи мы из них вытравливаем. А вы думали, станете жить вместе, собаку заведете? Вы с ним жизнь не построите, все это фантазии. А вернуть свою еще не поздно. Она здесь уже 8 минут. Вы должны быть в отеле до прихода Миллера. Что от меня требуется? Вот и славно. Это авторучка, радиопередатчик. Как только вы убедитесь, что Миллер не спрятал батарейку, или она где-то рядом с ним, вы сможете передать нам сигнал, нажав на кнопку. Прости, опоздал. Все прошло успешно. судьбу не верю. Зато я верю в удачу. А я не знаю, во что верить. <плес> <плес> не ожидал, что будет так. Чишка у нас. нашли? Мы найдем его тело. Обязательно. Ведь он нырнул с Бареем. Я знаю, что это не было... Наверное, не о такой жизни ты мечтала. Ты отдала очень много, чтобы я могла жить так, как мне хотелось. Тост за год, в котором июнь будет раньше апреля. Да и мы снова в деле. Нет батарейки, мне нет, но она все равно никому не достанется. У меня есть кое-что не хуже. Встретимся в Испании через два дня. нам нужен свой угол. Это хорошо. Свежее поступление. Спецвыпуск Гран-при, самый большой капот в истории. Будет красавец. А что она делает на моей лужайке среди ночи? Я это поршни позаказываю. Поршни? Для вашего понтиака гран-при. Моля, я не... Вы вся мокрая. Прошу вас, заходите в дом. Этот ваш понтиак настоящий классик. Угу. Обожаю машины 60-х гран-при. Вы здесь давно живете? В этом старом доме? Да уж почти лет 40. Садитесь, съешьте печенье. Фрэнк считает, нам давно не по карману этот дом. Но мы живем здесь благодаря национальным лотереям. Вы выигрывали в лотереи? Дважды. И дважды в местной, хотя Фрэнк не помнит, как покупал билеты. Я их не покупал. Ну да. Может, ты поршни по интернету не заказывал. Печатаешь на компьютере сам, не понимая, что. Еще пару минут, и одежда будет сухая. Итак, Рой Миллер. Это ведь его явочная квартира, да? О чем бы черт возьми? Милая, вы о чем? Это Джун Хевенс, и я оставляю сообщение для тех, кто прослушивает мой телефон. Вы ищете Борей? Борей у меня, и я готова договориться. Я на 628, у самой границы Нью-Гэмпшира. Если вам нужен Борей, приезжайте, забирайте. Праздник Сан-Фермин Вы когда-нибудь видели выков, мисс Хевенс? Меня зовут Антонио Кентана. Я знаю, кто вы такой Что вы вкололи мне? Эту сточку мы разработали У меня в компании Сыворотка истины на новый лад Правда? У меня к вам пара вопросов насчет этой батарейки. Ведь вы, пацаны, моим людям фальшивку. Вау! Как же вы мне нравитесь! Правда? Да. Хорошо. А функцию надо. Да? Ух ты! Знаете, а Миллер мне очень нравится. Тогда в Зальцбурге я так ошиблась на его счет. Он хотел, чтобы я проследила за ним. Дала бы его и спокойно вернулась домой. Он хотел защитить меня. Хватит. С ума сойти. Мне казалось, что мне по силам все на свете рядом с ним. Хватит. А он старался оградить меня. Хватит. Где батарейка? Где она? Держу пари. Вы ни одной девушке амулет не готовили Антонио. Не дразните меня, Джон. И не доставляли к сестре на свадьбу. минуту в минуту. Мелочи, конечно, но они так много знают. Молодец! Ладно! Миллер мертв! Рой Миллер мертв! Нет его, астамуэрто! Комбрендес нет! А вот и нет! Он может надолго задерживать дыхание! Систа Он уже труд! А это все на деньги от продажи оружия? Сады? Он любит сады, да? А вы, ребята, с удовольствием занимаетесь? Это так ослабляет. Так все поднимает настроение. Вы только поглядите на Роксилиум. Он же... Эдуарда, не надо меня так крощить. Можно спокойно сказать, куда идти, ясно? Сюда, Младзиночка. Видишь, мы уже находим общий язык. Угу. Уверена, ты ведешь меня в безопасное место. Постовое место. О, oh, у Антони есть любимое место, как мило, Она у всех. что мне нужно. Иначе придется его прикончить. Клянусь, я это сделаю. А я тебе верю. А почему горячая? Потому что ее разбирает от энергии. Батарейка саморазрушается, разрушается. Я ошибся. Я знаю, она нестабильна. с недельки миллер рад вас видеть Изабель. привет ребят вы вычистили контору и за это я вам благодарна я не тому поверила бывает саймон счастлив у него своя лаборатория а где Джун? Наверное, уже дома. Она все поняла. Она знает, что у вас двоих слишком разные жизни, и решила идти дальше. Вам стоит поступить так же. Вы отказались от семьи и друзей. Таков был наш уговор. К чему все эти разговоры? Мы слишком много в вас вложили. И вы нужны нам пока, способны сосредоточиться на деле. Хорошо выглядите. Отдыхайте. А завтра мы переведем вас в надежное место. Ради вашей безопасности. Привет, Соня! Какой сегодня день? Тот самый. Он пришел, наконец. Что это на мне? Шорты. А как они оказались там? Еще ехать и ехать.